Приветствую, друзья! В Украине продолжаются боевые действия сейчас российская армия наступает в районе города Северск. На этой карте хорошо видно, что после потери вооруженными силами Украины Лисичанска, они настолько стремительно отступают, что по сути не могут зацепиться за поселки по дороге к городу Северск. Также под контроль российской армии перешел поселок Новолуганская, который находится рядом возле города Светлодарск. Также на данный момент российская армия ведет наступление в районе города Харьков и, конечно, сейчас ведется очень активная контрбатарейная борьба в районе Славянска, потому что там... Украинские войска делают из города по один большой укрепрайон. И сейчас там очень активно работает артиллерия на подавление любой активности вооруженных сил Украины. Но тем временем в плен попадают российской армии различные заграничные наемники, даже белорусы. И здесь очень примечательно, каким образом идет вербовка белорусов, которые попадают на украинский фронт. Давайте послушаем. Нас обучали белорусские Ребята, которые ну, уже воюют с 2014 года. То есть те белорусы, которые воюют в вооруженных силах Украины еще с 2014 года, проводят обучение новоприбывших. Те, кто присягнул тихоновской и предали белорусский народ. Но тем не менее, давайте дальше послушаем, потому что белорусских наемников достаточно много попало в плен. В самом, когда я пересек границу и добрался до Кменинского, там уже со мной связались и местные волонтеры, антиперезистный центр «Белорусский дом в Украине». Выходит, что тогда еще в 2020 году хотели скинуть Лукашенко, но не получилось. И в связи с этим ряд белорусов были вынуждены бежать со стороны, потому что они делали очень много противоправных действий. И по факту вот именно с этими персонажами работали различные грантовские организации белорусские. И давайте дальше послушаем, что же ждало вот этого белоруса. До войны СБО активно верповала белорусскую молодежь в Украине. Когда начались боевые действия... От уговоров СБУ пришло перешло к принуждению. Если вы думаете, что это принуждение только деньги, то я вас разочарую, потому что убеждали далеко не только деньгами. Деньги, конечно же, были, потому что наемники без денег ну, не работают. Но, тем не менее, помимо денег было еще кое-что. Угрожали тем, что вышлют обратно в Беларусь, выдадут белорусским властям. И я вынужден был согласиться пойти в, на службу в белорусский батальон. Но, как говорится, благодаря мудрым мыслям верховного главнокомандующего украинского Зеленского, который направил всех вот этих вот персонажей и заграничных наемников прямо в котел в Северодонецк, или Лисичанск, то все эти персонажи попали в плен. И если эти наемники могут сказать спасибо Зеленскому за это, то вот, например, командир этого белорусского батальона уже сказать спасибо не может, потому что его уже ликвидировали. Друзья, теперь небольшое, но важное объявление. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал там я выкладываю те видео которые не могу выкладывать в ютубе ссылка в описании первым комментарием под видео но тем временем в украине продолжают возмущаться фишками от залужного ну и конечно же от офиса президента касательно того что теперь без разрешения военкома нельзя покидать свое место прописки на фоне этого уже многие украинцы начинают понимать в соцсетях что все-таки с учетом того, что земля круглая, люди не падают вниз, лишь благодаря тому, что они прикреплены к районным военкоматам. Также многих украинцев интересует то, что если украинцам нужно куда-то вот ехать, то получается... Адрес прописки-то нужно все-таки не покидать без разрешения военкома. А как получить разрешение военкома, если украинец не может покидать место прописки? То есть, получается, ему как минимум же дойти до военкомата надо, а это будет уже означать нарушение. Ведь он, получается, когда идет военкомат, нарушает, ведь он покидает место прописки. В общем, такой круглосуточный домашний арест для всех военнообязанных вызвал, конечно, ряд дискуссий. И Зеленский вынужден уже был оправдываться. Давайте послушаем. Я вижу, что есть разные оценки такого решения. Есть неразумение и даже обурение в обществе. В общем, получили негативную реакцию, несмотря на то, что народ и так живет в постоянном терроре, И тем не менее начинают возмущаться. Поэтому, как говорится, включается сценарий «Царь хороший, бояре плохие». Давайте послушаем. Я обещаю народу с этим разобраться. И прошу надалее Генеральный штаб не ухваливать без меня подобных решений. Вот так вот главнокомандующий ВСУ выступлен в формате плохого боярина, которого наказали за то, что он все-таки не согласовал свои действия якобы с Зеленским. Хотя по факту это, конечно, все согласованная история. И это просто тестировали украинский народ, насколько все-таки можно дальше просто пачками загребать людей и отправлять их на фронт. И уже сегодня Генштаб опубликовал опять новые свои мысли. И уже оказывается, украинцам можно перемещаться внутри области – а уже если в другую область захочет украинец переехать, тогда уже нужно разрешение от военкома. Очевидно, что западные страны очень активно требуют от Зеленского большего призыва в вооруженные силы Украины, потому что нужно же кому-то воевать за сохранение американского миропорядка. И, конечно, нужно защищать интересы Ахметова, Коломойского, Пенчука там, и прочих украинских олигархов. Ну и заграничных, конечно, но, а как известно, украинский народ не особо горит желанием это делать. Поэтому сейчас Зеленский разработал фишку, что якобы через приложение DIA уже можно будет военкому отправить повестку тому призывнику, который ну вот почему-то не хочет являться за получение этой самой повестки. И таким образом уже новые технологии государства в смартфоне превращаются в государство с военкомом. В смартфоне. Но ну, а для того, чтобы украинское общество привыкало к тому, что мобилизировать будут всех и вся, и даже женщин, то уже через официальных лиц второго эшелона, чтобы люди потихоньку привыкали, уже начинают озвучивать тезисы примерно следующего содержания, что женщинам тоже придется все-таки идти в армию. Давайте послушаем. Давайте будем честными с один с одним до конца. все шансы, что война затягнется. А теперь давайте послушаем, чему подводит этот персонаж официальное лицо от Зеленского. И дуже велика частина жінок змушена буде ты воювати. Как вы понимаете, на жену Зеленского это все не распространяется. Ну и, конечно же, на там жен и дочерей украинских олигархов это тоже, конечно же, не распространяется. Ведь они уже все вывезли и жен, и сыновей, и друзей, и друзей, и друзей уже давным-давно всех вывезли. Ну а воевать, конечно же, будут заставлять обычных украинцев. Но тем временем в польском семье начинают всерьез задумываться о такой проблеме, как украинизация. Потому что украинцев столько в Польшу приехало, что теперь уже, там, знаете, сложно найти где-то польскую речь. И поэтому польские политики озадачились серьезной проблемой, как все-таки противодействовать украинизации. И получается интересный парадокс, что якобы вроде Польша поддерживают Украину, но по факту, когда жены, там, дети украинских националистов, которые сейчас якобы где-то там, знаете, в окопах сидят, они вот приезжают в Польшу и здесь уже конфликт интересов, потому что, как говорится, в Польше есть польские националисты, которые категорически против украинских националистов и вообще всего, что связано с Украиной, с украинским языком, ну и конечно же с Бандерой и прочими. И тут я думаю, что украинским националистам на помощь должны прийти сотрудники СБУ, потому что в Польше уже во все обсуждают тему того, что бордели, которые содержались в Польше, там в основном они принадлежали украинцам, ну потому что в основном украинцы организовывали все-таки вот э, все вот эти эротические услуги конкретно на территории Польши, и там конечно же этими услугами пользовались в том числе и польские политики, ну и конечно же за это все время накопилось очень много компромата на различных польских политиков. Также нужно всегда помнить, что Львов поляки считают своим городом. И во Львов приезжает очень-очень много поляков, в том числе, конечно же, политиков. И там, когда туда во Львов приезжают поляки, особенно политики, то они попадали под такой, знаете, серьезный контроль службы безопасности Украины. И, конечно, на каждого этого польского политика, если он позволял себе чуть больше, чем может себе позволить, польские политики, то, конечно, это все фиксировали, и такого политика просто теперь уже можно шантажировать. Мы, конечно же, будем активно следить за всеми этими интереснейшими событиями и разбираться в том, насколько Польша украинизировалась или все-таки украинцы в Польше полякизировались, получается. Ну а в Украине тем временем уже глава Национального банка Украины прямо открыто заявляет, что Украину ждет гиперинфляция. Это означает, что курс все-таки гривны к доллару будет совершенно другим и можно будет за один доллар заплатить и 100 и 200 гривен и даже 1000. И это не какая-то шутка, это просто Зеленский включил на максимум печатный станок и просто днем и ночью печатает гривны и конечно же раздает их всем подряд. И собственно об этом и говорит глава Насбанка. И давайте просто вот э, почитаем, какие вот суммы сейчас вот налички в браке, в Украину. Шевченко привел динамику по печатанию гривен за последние месяцы. Март 20 миллиардов гривен, апрель 50 миллиардов гривен, май 50 миллиардов гривен, июнь 105 миллиардов гривен. И тут на самом деле элементарная математика, если больше денег печатается, а меньше товара производится, значит деньги стоят меньше И значит, конечно, за вот эти деньги, то есть за гривны, можно будет купить меньше товара. И, собственно, каждого украинца напрямую это касается, потому что это, по сути, сразу налог на весь народ. Поэтому очевидно, что если у вас есть еще хоть какие-то гривны, и вы хоть как-то хотите сохранить их покупательную способность, чтобы все-таки они хоть что-то стоили, то тогда вам эти гривны нужно срочным образом менять на любую валюту. Хоть на доллар, хоть на рубль хоть на евро. Я понимаю, что сейчас в отделениях очень сложно получить, собственно, либо доллары, либо евро, и тем более рубли, и поэтому у граждан Украины есть прекрасная возможность освоить криптовалюту, потому что там есть такие стейблкоины, то есть типа USDT, и таким образом, даже если просто перевести в гривну в USDT, то это, по сути, будет та же самая конвертация, и которая будет даже более надежна, нежели доллары в бумажном виде. Сложного здесь ничего нет, криптокошельки это дело элементарно. Я думаю, что каждому украинцу, особенно в этой ситуации, нужно это быстро освоить. Ну и, конечно, потом с украинских карт можно на криптокошелек себе заводить уже, получается, валюту без каких-либо ограничений. Но ну, а тем временем Министерство иностранных дел Украины продолжает плодить фейки и разводить ложную информацию. Потому что недавно еще Министерство иностранных дел заявило, что, оказывается, Турция просто уже арестовала. Танкер с российским зерном, которое якобы украинская. И тут многие националисты уже начали праздновать перемогу, но по факту за такой перемогой всегда следует зарада. Потому что сегодня уже официально Турция подтвердила, что никакое российское судно никто не арестовывал. Об этом заявила таможенная служба, там сообщают, что проводятся расследования, однако судно не задерживали. Тут, как говорится, ничего удивительного, просто обычная ложь от нашего Министерства иностранных дел. Но ну, а тем временем за океаном нас радуют жители Техаса, потому что они уже заявили, что скоро они объявят о том, что на них напали. Причем напали никто кто-либо, даже не Российской Федерации, не Китая, а напали мигранты с Мексики. Причем как будут бороться Техасы с этим вторжением, вопрос конечно, риторически, но тем не менее, оттуда уже звучат по полной заявления, что все-таки Техас уже будет проводить референдум и отделяться от Соединенных Штатов, потому что терпеть это уже практически невозможно. Ну что ж, можно пожелать только Техасам удачи и успеха, и если надо, я думаю, что Техас может напрямую официально обратиться за различной поддержкой, например, к Российской Федерации и Китаю. И я уверен, что Техасу все это предоставят, потому что, ну действительно, если народ страдает, то почему же России и Китаю не помочь? Друзья, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка в описании и первым комментарием под видео. Там всегда можно больше гораздо выложить, чем на ютубе. До скорого!